О. Ох уж эти сосиски, господи! Бэш, за тридцать сосиски, Блядь! Миллион ДЕЦИБЕЛЛ! И ты нахуй, понимаешь? <связывающие> эх, эх, насмотрелся я сюжетов про сас, решил тоже посасировать, но... Вегас наебнулся. Ладно, у меня есть один способ, сейчас возьму и оп, выкину нахуй. Короче, надо, надо устроиться рабом японского повара. У ва муо Классно, классно. Что? Чтобы сделать домашнюю картошку, картофельную пюрешечку, нужно в первую очередь сделать отлетки и нужно поехать на клавище и накопать картошки для А если нет Антошки? Ничего страшного, нужно поехать в и там купить Антошку большой перемены остался час, а водорку хочется уже сейчас. Второклассник Вов засиделся на бутыке и отправляется на разборку. Может, Это Шаша. Он очень любит САС и варит его в кастрюле. Это Евгений, он гей. От пюре просто баладеет. Но он решил полакомиться не из кастрюли, а из параши. Что-то не похоже на картошку. Что лучше? Она же совершенно сухая и совсем не пахнет. Бака, мы еще не варили. Мы только облучили. Ты чё, ебанутый? <святый noise> Программа Галилеле готова доказать. На 25% картошка обязательно снит. Ем где хочется, но не запрещенную. Клал. Кладём в кипяток. Даем закипеть, и через 10 тысяч минут сливаем в карку. Думаете, я сплю на рабочем месте? Ничего подобного. А жижу oh. мы храним здесь. Здесь. Oh. Oh. Oh. Пожалуйста. Это, как говорится, минимальная тара, в которой мы храним тара. И называется эта тара сосуд аватара. Итак. Итак. Наливаем анальную жижку для бати. Буль, буль буль буль буль буль буль Бояться азота не нужно, нужно лишь бояться того, что азот ЗАСАЛИ, а, друзья? Ну что ж, шо ж, а теперь самый САСНЫЙ вопрос нашей программы. Ну и нахуй я это делал. Можно сделать замечательное пугало. Оно будет ночью светиться, вращаться, вращаться ЕБАТСЯ, САСАСЯ, лизаться бояться, бояться и отпугивать летучих бомжей. А как вы знаете, у нас в Подмосковье летучие бомжи – это самая главная напасть.